Долго сеял в песок первородные зори, светлячками луны, а с тростника. Помой да ерёвый, искал чернозема И промысел мой уносила река. море слух утопал, настремился да стремился на сушу, В горе с увязал, чью-то душу спешил. Изрытая в клочья зайдет моя почва, Заблудшее сердце накормит глуши. Раюхаю хлеба, а водицаю небосвода Улыбкой солнца с резинкой луны И кто бы день ни был, дойдет и хромой доброда Наполнив слезою колодец вины Отварив тишину Рождествами на всходах, С корнями дышал я надежды от них. В грехе, в благодати, всему своя мать И брось в такую осень, согрей на корни. Краю хаяу хлеба, водится ю небосвода, улыбка солнца с резинкой луны. И где бы ты не был, кромой добродети доброда, женних хлеба братьев луны. Собираю плоды, пока я не В рукавах из дождя обнимаю хлеба, о а крошечной боли Дам поле, дамца моя поле, его земля звезда пады снега. Я ставлю плоды Сотням маленьких башен, Я крылатко от ясен встань долетит. До скорого, братцы, Счастливо остаться, А мне кочевому счастлива. Слухаю хлебом с водицей небосвода С улыбкой солнца, с резинкой луны И кто бы где не был, дойдет слепой до брода Слепые объятья родной целины Зажукаю хлеба, с небосвода, солнце солнце с резинкой Ты где бы ты не был, хромой до брода, слепы,